Советский Снимайте. флаг, мужики, советский флаг. Вы стрелять будете? Боевая с вами наша! Я уже 6 Все, мальчики, мальчики, Взять сейчас командир придет сюда ведет. Пожалуйста, командир. Переговоры будут, не вопрос. Да, переговоры будут. Остановите толпу, да, пускай ведут все. стоять адеквата. на месте. Военнослужащие без, без оружия пришли на свои рабочие места. Все, вы в вы делаете. делайте. Вы люди военные, вы нас понимают. Если вы не понимаете, то не мысли. Серег, а хоть вы поймите, Это Хоть вы поймите. Ребята, от вас много сегодня зависит Москва. тоже. Кто не сидит, нет? В Москве кто-то думает о чем-то. А именно? вы что сами не думаете? Вы же граждане тоже, у вас семьи. Мы Тихо! Вы же не пришли к вам в и пришли к вам в Сочи с автоматом. Мужики, вы что? Мы к вам идем сейчас без оружия. А ты хоть понимаешь, э, вообще, что тут происходит? Ну, конечно. А что ты тут занимаешь? Чё ты плачешь? Да, Жень, потому что ребят а жалко ты... за а... Если это самое... Жень! Да на кого они идут? Они когда в жизни бы не стрельнули Жень. по ним? Да, они, да, понятно, что они стрельнули бы. Да. Ира, ты о чем говоришь? Что ты плачешь?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 Полетал самолет, он э, пролетел, разгрузили. Ванечка с папой вышли. Ванечка говорит мне, самолет интересно. <свы> Вы знаете, что хуже? <свы> <свы> да говорят, что это... Тебя обстреляли. Уж не самолет летал, нет. Деде выглядишь на самолет, посмотрели. Террористы тут пришли, ребенок, террорист.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 Заканчиваю службу. Нет, заканчивать службу во время войны. Либо убитым, либо расстрелянным. Ну, либо убитым, либо расстрелянным. Это как белые офицеры, да? Выполняли приказ, потом шли и стрелялись. <звы> Атака! Еще радиус. Атакую слева. Перехожу налево. Атака! Перекладка, смещаю радиус. Набираю высоту 1500 метров, перевожу в горизонт. Вводим, фиксируем вдоль полосы. Сделали в миражном максимале. Далее. Мы Что надо сказать? Взяли. Справа на Ротом. месте. Понял. Справа на месте. Ручка влевая, на ассистенцию.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 Ну, и я тоже думал, мне надо или не надо присягу принимать. Тем более, если увольняться нужно уже 45 лет. Потом думаю, ну, ладно, приму. Приму присягу. Вот. Ну, ночью мне приснился отец покойный. Отец был офицером. Я его опикнул. Я говорю, папа, папа. Он только посмотрел на меня и ушел. Все. Я присягу придумал передумал. Если бы, допустим, я принял присягу, у меня отец бы точно я не понял. сибиряк, то, что мой дедушка добровольца пошел на войну с фашизмом и под Смоленском лёг, и то, что я единственный в роду офицер кадровый, естественно, я не мог присягу принять дважды. Ведь офицер, принимаешь и присягу дважды, может ее три раза принять. Сегодня он принял Украине, зато он принял французам, потом американцам. Что это за воин?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 должна была остаться.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 Это было трудно, это было больно, это, скажем, что проявило слабодушие. Семья повлияла, потому что у меня сны раз в девятнадцать первом году. Я вот я давно ждал. Наталья сказала, что это, она то не поедет, жена мать. Все взвесил, остались здесь. Если вернуться назад,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 за своим командиром Тимуром Апакельцем. Уезжать из Крыма мне вовсе не хотелось. Я спросил, ты поедешь со мной? Нет, не поеду. Я остаюсь здесь. И говорю: Все, тогда оставляю развод. И мы улетели на 12-м, на Североморск-3.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 Потом вот Октябрьское перешло под ведомство Украины, и полк ликвидировали. На одном из военных советов было сказано «выжечь дух царского полка, убрать командира полка». июня 92 -го года. и прилетели на Сет. Тем временем авианосец адмирал Кузнецов туда дошел. Мы влились уникальный коллектив. 279-го отдельного карабинного штурмового авиационного полка. Мы сюда пришли, да тут вот, подавляющих был украинец Командир полка украинец, генералом украинской армии Руденко. Николай Петрович здесь был командиром полка. Сейчас он в Украине. Я когда приехал на подне в 192 году. Семьдесят три процента военнослужащих было украинцы. Никто не стрелял их принимать, как у нас, в Крыму, в присягу на народу России. Да? Просто в контракт составили и служили. Ради Бога. Он Ваня Бахонка, Я был командиром полка, Герой Российской Федерации. А он из Львова родом. Я говорю, Ваня, как же ты во Львов едешь со звездой героя? А я говорю, ты не беру с собой. Вот он в виду Героя России здесь вставлял, с собой не брал. Валю. Когда мы уходили из Крыма, от меня, как от офицера, никто не потребовал принятия присяги новой России. Это был просто подписание контракта.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 Вот мы ездили в Крым, в Усаки, летать на тренажере. То есть так видели с женой иногда, раз в год. В четвертом году мы начали осваивать авианосец Адмирал Кузнецов.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 Mm-hmm.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 Наш полк со второй стремительный стал украинским. У нас буквально где-то через год вместо марсистско-ленинской подготовки стала называться гуманитарная подготовка. Нам пытались показать, что вот тот же Бандера – это действительно герой Украины.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 Когда? Когда попытка ну, была вот именно в этой накаленной обстановке ну, запустить украинский самолет так. дежурного звена Дорогой, мы совершить вылет. надеюсь, не было ж мысли, что бомбить будут. Но сам факт запуска самолета с полной подвеской. А тогда стояли четыре да, самолета 4. на боевом дежурстве. Запускай, ради бога, любой другой самолет без, без подвесок, без ракет.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 На какой вопрос вам ответит, Он скажите? Про оружие. про оружие. Тихо. За воротами, за воротами. Территория воинской части. Это Крым! Это, это? Это, это Россия! Это сам, это Первое требование. Разоружите людей. Раз. Мы вас Второе. не тронем. Два. И третье. Куда? Уезжайте, куда собрались. Спокойно. Объясняю. Значит, ну, вся эта ерунда началась у нас ну, в полную боевую готовность. Сейчас привели 28 числа.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 Сейчас закипает. Через 10, через 10 минут пробуем соль, перец, картошку тоже пробуем. Вкусно, Илья?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 Обидно, конечно, уезжать отсюда, но что поделать. Российцы мы все равно считаем вас братьями своими, и это не наша война, это война большой политики. Привет от Дай э, Бог Да и дачи. Давайте, Давай. дачи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 Мы с Денисом уже работали на севере, у него было свое жилье там. Ну, мама его делать чтобы жить в Крым. Но тут же мотоцикл у тебя в гараже стоит, папин, акваланги. Однажды он собрался и сказал, папа, я поехала жить постоянно в Крым. Я говорю, сынок, я тебя не буду неволен, ты же взрослый уже человек. Взрослый мальчик, пожалуйста, езжай.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 Вот это мне обидно. Ты в начале, в 12-летнем возрасте согласился со мной, а тут поехал, значит, запросто, так, уральский паспорт. Ну, конечно, мне было обидно. Вот в 2005 году он уехал. С того момента я его не видел. Десять лет. Десять лет.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 Ярослав разлогенный, говорит. Умничка мой, умничка. Красавчик. Красавчик. Селезы, там я не, не посидел, не по закону. Так север. Северный. Замороженный. замороженный, да. Вот они. Родные самолеты. Я значит даже не видишь, что я их увидел вновь. Ой, такая радость, вообще.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 Самолет красиво летает. Да, коптит маленько, конечно, дыжок. Что делаешь? Соринки уже двадцать первого стоит. Кабину-то заглянул? Можно? Грязных. Двенадцать лет обслуживал и получал. Да более все родное. Я Даже не думал, что когда-нибудь еще раз посижу. Для того, чтобы... Все исправно эта техника, надо ее любить.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 С 1992 -го года объясняли, что раньше был Совук. И только с 1992 -го года началась реальная история Украины, которая ничего общего не имеет с Советским Союзом. Мы в САКе летали с 1994 -го года. И мы наблюдали, как поменялись учебники на Украине. Как детей стали учить где наша страна являлась той, которая организовала Голдомор на Украине. Во всем обвиняют русских. Они все время хотят, как бы, вот мы здесь ни при чем. Не украинцы сидели в Министерстве государственной безопасности, ни в НКВД, украинцев нет. А вот русские, да, это русские все организовали.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 Почему националисты украинские сделали именно акцент на том, что русские это враги? Возьми учебник истории. Простой. Украинцы а учебник... всегда были врагами. Всегда. У меня даже на русском. Папа с мамой украинцы. Они как бы сами с западной Украины.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 Сануля, привет. Я в гарнизоне в саках. А, это морская двадцать. Давай, жду. Давай пока. Нуля, сынуля, привет. Я же чё? Я тихо, не раздави меня, не раздави. Ну чё? Здравствуй. Что, как как-то так? Как-то так? Ну да. Устал? Да, с работы.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 Ее брал руками, весь живот по поцарапал. Ее сын был спокойный, потому что с папой. Ну, доплыли. Доплывел. Я думаю, что он бы теперь меня уже мог бы до берега... До... Да, если бы мне было плохо, тянул, наверное, да. Что там в гараже творится? Гараже? Все в полном завале. Бардак. Почему? А ну, Я думал, ты там уже все сделаешь, там, даже под квартиру не, практически. Ну, подожди, не, Москва, тоже не сразу, не сразу. Не сразу сколько лет это прошло? Пап, Я его за год поставил. Пап, это... Один. При тех временах. Ну, а, это, а сейчас что? Ну, сейчас вот... Дай, не надо на времена сваливать. Дай, дай чуть -чуть. Всегда можешь что-то сделать. Не-не-не-не. Ты уже сколько здесь? 10 лет. Пора давно было гараж, до ума довести. Мамка с сосеридом хахалем, да? Ну, понятно. Ну вот. И какая, какая может быть речь -то -то? о каких-то встречах там или еще чем-то. Понятненько. Вы взрослые люди сами разберетесь. Ну, конечно. Ну, ладно.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 она находилась возле штаба, вместе с этими людьми, которые заблокировали штаб. Это как вот, э, похоже было на развал Союза, 91-92 год, только это было немножко жёшь. Лётчики летали здесь в украинский пол ушли на Николаев. Вот сейчас они бомбят...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 Зеленый зеленый. Ты что видишь? Желто-зеленый сейчас видишь? Слева два, вот, справа один. Вот я общаюсь с родственниками на Украине. У них информационное поле совсем другое.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 вот мамки, тебе ага. передала. тебе передал вам. Ну, она как всегда Не, она любительница. Вкусная. приготовить что нибудь да, такое. Спасибо ей. Большое. Перед угу. с, с нашего огорода? Да. Ига. Тебе мама еще передала. Ты бы Презент посмотреть надо. Сейчас покажу. Помню, помню. 87-й год, да. Ну, помню. Ты там на дипломе я сидел. Да, в академии еще учился уже кошку. Да. Ну ладно. Закачай на мне показать. Чтобы написано. Конечно, написано. Пусть кто-нибудь попробует повторить. Никогда. Это я писал, а? Вот писал. Пишет писал? Я писал. О, да не случайно написал. Нравно, слушай, мне по три не сможет. А да, это что? Это же не я писал. Я. А ежели повторит, то я проиграл. проиграл. Самая красивая, самая любимая, любимая, самая... Умеющая. Умеющая. Она моя. И ничья. Моя мамуля. Мамуся. Роспись рос, рос твоя. Да ладно. Пусть будет. храниться надо, Пускай будет. Храню. Ну а? внукам покажу свои. Я не думал, что она ее выбросила. Ну, Самая красивая фотография. Шикарная девочка была, конечно. Конечно, я ее любил, что-то говорить. Когда Крым был присоединен к России, я как-то не звонил один раз. Крым-то говорит, это российский стал, приезжай, сюда тут же, все твое. И квартира и гараж. Я говорю, нет, не приеду, не надейся. Это был звонок с ее стороны. Она сказала, что нет.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 Я думал, что это последний мой приезд сюда. Больше я не вернусь никогда, наверное.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 Давно я здесь сижу. Давно. А кем ты хочешь стать, Толя? Я Я тебе. Yes. Посмотри, какое пространство, да? Посмотри, Толеш. Наверх какое небо. Ты посмотри, небо какое. Высокое-высокое.